Глава. Это Левит, 21 глава, по, до конца 24 главы. И сейчас немножко с вами попробуем поразмышлять о, о чем же только что нам прочитал Влад и что написано в этой главе. Эм, ну, в 21 написано вот в самом начале, я просто вкратце пройдусь по всей главе, а потом э, немножко Сделаю акцент на одну тему, о которой я, честно говоря, немножко волнуюсь, потому что это такая волнительная тема. Я надеюсь, вы будете слушать и, и поможете мне тем, что будете участвовать в этом рассуждении. 21 глава говорится о святости священника. Да, вот только что мы прочитали, какой должен быть священник, какой должен делать выбор, чем он должен это руководствоваться и так далее. То есть мы это все прочтем. В 22 главе мы видим об освящении жертв. И, конечно же, 23, глава. 23 глава книги «Левит», одна из самых популярных глав Торы. Кто мне поможет, о чем эта глава и почему она самая популярная в Торе. У меня она даже немножко желтая такая, потому что часто ее открываешь. И вот как бы Библию, если положишь, она именно в этой главе всегда открывается у меня. Да, праздники Израиля, праздники и даты. Тут и о Шабате, и о Песахе, и о Сферотомер, и о Шавуот. И о празднике Труп дальше написано. О Йом-Кипур, а о вот такая действительно глава, к которой, которой мы обращаемся почти что каждый праздник, и у нас там есть что взять из этой главы. И вот мы вернемся к той теме, которой, с которой начинается эта глава, 21 глава, 21 глава и, и Влад уже прочитал об этом. Там говорится вот о чем. Говорится о выборе священника своей спутницы. И... Эти слова повторяются в этой главе аж два раза. То есть в 21 главе, в 7 стихе говорится «не должны брать жены и так далее, какую». И в 21 главе, в 14 стихе то же самое говорится, что... Давайте прочтем 14 стих, 21 главе. «Он не должен жениться на вдове, разведенной, оскверненной или продажной женщине. Только девственницу из своего рода он может взять в жены». И тут задается вопрос, а почему, в чем вообще проблема? Ну, мы сегодня знаем, много всяких ситуаций происходит в жизни, и ну, бывает там такое прошлое не очень хорошее, и в итоге нормальные дети рождаются, и семьи хорошие получаются, ну и так далее. Об этом мы тоже поговорим, это больше как исключение, но мы видим, что оказывается результатом этого или... «Почему это так важно Господу?» написано в 15 стихе. 15 стих говорит, «Он, священник, не должен осквернять свое потомство и род свой, и моя Господь – источник его святости». То есть вот этот выбор, который делает священник, этот выбор второй половинки сегодня, наш, а я почему говорю про нас, потому что в Священном Писании сегодня нас называют священниками, и получается, что... Эта, вещь также лежит, эта ответственность также лежит сегодня и на нас, когда мы делаем выбор своей жизни. И мы видим, что Господь делает большой акцент на выборе второй половины, и не зря аж дважды написано об этом вот в одной главе, когда мы знаем, когда два или даже три раза что-то говорится, это очень важно. То есть от этого выбора зависит не только наше будущее, но будущее наших детей, наших внуков, правнуков и так далее. То есть сотни, а может и тысячи людей зависят от вот этого выбора, который я сегодня делаю, от который, который я выбираю. Я, может быть, знаете, часто такую фразу слышу, «Ой, я, я молюсь, чтобы Господь дал мне мужа». Это правильно, это очень хорошо, молиться за это, и за это нужно молиться, потому что семья или вот этот союз – это что-то святое, то, к чему относится Господь очень вот таким вот особенным образом. И выбор второй половины – это очень важный выбор в жизни. И для этого недостаточно просто молиться, а нужно делать какие-то шаги, какие-то вот действия, какие-то движения вперед, для того, чтобы сделать этот выбор правильный, и для того, чтобы не жалеть, и потом не кусать себе локти. Итак, мы сказали, молиться – это правильно, это первое, о чем нужно, что нужно делать для того, чтобы вот сделать правильный выбор своей жизни, и потому что семья – это святое, и потому что семья – это не что-то временное, то есть, когда мы делаем этот выбор, мы не делаем этот выбор на короткий срок, на год, на два, на три, знаете, как у молодежи есть такое в голове ветер, и думают, ой, ну, повстречаюсь пока с ней, пока не надоест, а потом чувства угасают, потом начинаются расставания, слезы, и потом опять все заново, и как бы вот это все крутится все время, но нужно относиться к этому серьезно, относиться к этому как к чему-то святому, о чем очень сильно заботится Господь. Иешуа говорит, что в Новом Завете нельзя разводиться, а можно лишь развестись только по одной причине и то, да, причина прелюбодеяния, и то, если ты не способен простить вторую половину. То есть мы видим, как Господь ценит этот семейный союз, как Ему важно к этому союзу, чтобы мы отнесли, отнеслись со святостью. Так, теперь вопрос, как же найти эту вторую половину? Как найти того, с кем бы не пришлось разводиться через несколько лет? Знаете... Ну, часто такое говорят, ой, ну вот между нами есть химия, есть какое-то притяжение, и там парень говорит, ну вот мне нравятся ее глаза, или там ее волосы, или я могу с ней много проводить время, и э, ну как бы у нас все хорошо, мы друг друга понимаем, я на ней женюсь. <coughs> я не думаю, что это достаточно, потому что эти вещи, они э, такие, что ну, через какое-то время, может быть, и это пройдет, но важно сделать построить какие-то пункты в жизни, какие-то такие некудот важные, которые, чтобы вот ты их ставишь, и чтобы они сошлись у тебя с, этим вторы, с этой второй половинкой. Например, первый такой пункт, это может быть, ну, кому-то покажется важным, кому-то нет, но для меня, мне, мне этот пункт важен, я, например, применял это в своей жизни, чтобы кто-то из моих близких людей, которых я уважаю, которых, авторитет которых я почитаю и на которых есть Дух Божий, порекомендовали мне этого человека. То есть, ну просто я с ними поговорил, поразмышляли мы с ними, и он сказал бы, ну да, это тебе подходит или это тебе не подходит. То есть это тоже очень важно, это один из пунктов. Еще один пункт – это вера. Наверное, самый важный пункт, потому что э, вера, она объединяет людей в Господе Боге. И часто бывает такое, что… Твоя вера на каком-то этапе она ослабевает, твоя вера начинает, может быть, где-то, знаете, хромать. И нужен именно вот этот толчок со, втор... со стороны второй половинки, когда э, он тебя или она тебя толкнет, и ты снова станешь на этот путь, и снова э, вместе вы служите Господу Богу. И вот это очень важно, чтобы вера была во второй половинке, ну, как бы, таким вот главным пунктом. Еще один важный пункт это голос Божий. Тут очень нужно быть внимательным и очень э, отнестись к этому серьезно, потому что или голос Божий, или внутренний голос можно по-разному это назвать, но есть такие ситуации, когда э, ну, вот этот внутренний голос люди воспринимают его очень серьезно, и ситуации доходят до абсурдной. Например, женатый человек подходит к девушке и говорит: Бог мне сказал, я должен на тебе жениться. Ну, как бы вы понимаете, да, что ситуация немножко абсурдная, и, и ну, явно это не Бог сказал, и человек пытается какие-то внутренние свои вещи, свое желание переключить это на Бога и так далее. Но очень важно, чтобы именно вот сосредоточиться на том, чтобы Господь, именно Господь тебе это сказал, и чтобы ты чувствовал это от Него, а не какое-то внутреннее эгостическое желание. Например, я что делал, какой еще пункт я ставил в выборе своей спутницы? Мне было очень важно, чтобы моя невеста любила Израиль и народ Израиля. То есть Израиль как страну и как народ Израиль. И это для меня было очень важным. И, допустим, когда я строил какие-то свои отношения, я всегда этот вопрос выяснял. И если этого вопроса, например, я, я про себя рассказываю, если это было как-то не очень или где-то слабо, то я понимал, что, наверное, это не мое, потому что для меня это важно, и для меня важно, чтобы ну, невеста как минимум, как я, любила Израиль, а, а лучше еще и даже больше. «Служите Господу». Это еще один пункт. Когда оба служат Господу, когда оба находятся в служении Господу Богу, и когда у обоих есть жажда служению по Господу, то Господь помогает этим сердцам соединиться, и Господь сам заботится о том, чтобы вот найти тебе именно вот эту подходящую вторую половину, потому что ты жертвенен, потому что и твоя половина вторая жертвенна, и вы вместе находите друг друга, и вот это делает такой вот союз достойным. И последний пункт из вот этого моего листа, списка, это из какой она семьи, или он из какой он семьи. Мне кажется, это очень важно, потому что, ну вот, может вы подумаете, ну, это второстепенно, это все, что может со временем э, измениться, люди готовы там меняться и так далее. Но вы должны учесть тот факт, что если вы идете на это, то будьте готовы, чтобы вам придется потратить годы на то, чтобы изменить какие-то а, вот, какие негативные вещи из детства в этом человеке, какие-то, может быть, страхи, какие-то переживания или какие-то фобии, чтобы вот, наладилось это все. Это, это, это, на это уходят годы, и если вы на это готовы, у вас есть терпение, то это, конечно, тогда уже второстепенный для вас пункт. И, соответственно, чем старше человек... Тем ему сложнее, наверное, вот пойти на какие-то изменения, потому что он уже такой укомплектованный, ему все хорошо, и он знает, что все, что он делает, это он делает уже так долгие годы, и не нужно ему меняться. Поэтому все нужно делать в свое время. Выбор должен быть всегда в должное время, в нужное время, и, и не оставлять это на долгий ящик, потому в долгий ящик, потому что всему свое время, и это очень важно делать в правильное время. То есть не думать, что ну, я еще 5-6 лет похожу, а потом буду думать о, о женитьбе, если уже на то пошло. И с этими пунктами важно не переборщить. То есть не ставить себе высокую планку такую и сказать, ну вот пока я не найду кого-то внешности топ-модели, у которой там будут вот такие-то вот параметры, я там ничего, там, мне, мне это не подходит. Важно понять, что, если мы про мужчин говорим, что в хороших мужских руках любая женщина будет выглядеть на миллион долларов или даже больше. Просто я к тому, что эти вещи, они могут, я имею в виду красота, внешний вид, это может поменяться и даже улучшиться с, с годами. Это не что-то такое, что такое вау, важное. И с вашей стороны может поступить справедливый вопрос. Ну а как? Вот ты тут называешь какие-то пункты, какие-то там выводы свои делаешь. А как же вот Рахав? А как же Рут? А как же Батшева, Версавия? Или как же Магдалина, у которых было прошлое не из самых лучших? А мы видим, что они удостоились там такого высокого ранга, что их имена записаны в Священном Писании, и они в родословной мессии и так далее. Ну, мы видим это. И я хочу сказать, что эти вещи, эти ситуации, они как больше как исключение, показывающие нам на то, что Господь из минусов делает плюсы, что Он может использовать какую-то ситуацию, даже, как казалось бы, негативную, и превратить ее во что-то позитивное, и в этом Его милость, и в этом Его сила проявляется. А с нашей стороны наш, наш выбор и наша ответственность заключается в том, чтобы мы не шли и заранее знав, что вот это может быть исключением, это может быть таким рискованным шагом, мы не шли на это, потому что такие исключения и такие вещи, они могут привести в дальнейшем к проблемам, к скандалам и в итоге к разводу. И вот, как я уже сказал в начале, Священное писания называют нас священниками, соответственно, нам важно сделать выбор своей второй половины, от которого зависит жизнь не только нас, наша жизнь, супруг, супруг, супругов, но и жизнь наших детей, наших внуков, правнуков и так далее. Это, конечно, большая тема, о которой можно много чего сказать, но вот за эти несколько минут постарался вкратце об этом поднять тему. Эту Спасибо.